Друзья, канал «Центр Доктора Блюма» с вами. Как вы видите, у нас новые лица. И, соответственно, это означает, что у нас совершенно новый цикл передачи, вообще новая программа. Программа, которую мы назвали «Коронавирус. Жизнь». И она посвящена текущей сложной ситуации с пандемией коронавируса и вообще с теми, скажем так, опасностями, которые она несет. Ключевой фигурой. В нашем цикле передач будет ветеран вирусологии, кандидат медицинских наук Врач Кульманова и Елена Полкарова. Я, Леонид Блюм, буду выступать в качестве интервьюера и, в общем-то, где-то пытаться, ну, скажем так, быть голосом из зала для того, чтобы перенаправить э, ту самую профессиональную лексику в более э, понятный и суммирующий язык. Ну что, давай начнем как бы сначала, потому что у людей сейчас складывается ощущение, что это что-то очень новое, новое совершенно, вот оно внезапно появившееся, и как бы откуда ни возьмись, появилась вот такая проблема. Да, нужно сказать, что коронавирус возник не в декабре 2019 года, он возник... Раньше намного. А сначала он был выявлен у цыплят. В 1937 году был определен цыплят коронавируса. Впервые. 83 ну, года вот назад. Столько лет назад, да. да. А затем у людей он был уже выявлен, человеческий коронавирус, будем говорить, в 1965 году. Это 55 лет. Вот уже большой старший. Да. да. А что происходило за это время? Происходило развитие и прогрессия коронавируса которая прослеживается вот в тех проблемах, в тех заболеваниях, вспышках, которые он вызывал. То есть с самого начала его выявили у больных в 1965 году? Выявили его у людей, скажем uh -huh. так. И за время наблюдения за коронавирусом и за людьми, которые болели или не болели, uh -huh. выяснилось, что 80% людей являются подтверждением того, что они сталкивались, 80% людей сталкивались с коронавирусом, является то, что у них есть антитела специфические к коронавирусу. Mm. О чем это говорит? Когда-то он столкнулся, перенес или не перенес вопрос, но иммунитет сработал, и специфические антитела образовались. То есть это данные ваших исследований среди 90-х годов? Нет, это общие данные, итоговые, которые говорят и подтверждаются каждый раз, что да, 80% популяции сталкивалась и имеет... Мы это тоже использовали в своих исследованиях, mm. понимая, что люди... В общем-то, знаком. Организм человека знаком с коронавирусом и в результате столкновения, скажем, имеет опыт борьбы с ним. Вот о чем говорит hmm. этот факт, что иммунитет среагировал и образовались специфические антитела. То есть в данном случае человек об этом, может быть, даже и не знает, Бывает, как да, личность, да, да, есть, да, но да. на уровне организма сам тот факт наличия специфических антител, это и есть... Маркер, который указывает, что да, это уже было, и это можно увидеть в принципе в любой момент. Да, подтвердить можно, получая анализ крови и разбирая его подробно. Вот. Так, Потом... вот, значит ли это, что если 80% людей уже имеют антитела, значит ли что они вообще уже находятся вне зоны проблемы и все хорошо? Вот в этом-то и есть свойства вируса в целом и коронавируса в частности, что он... Имея свою определенную форму, почему он называется коронавирус, потому что он имеет такую красивую фиолетовую корону, которая позволяет ему приобретать некоторые свойства, необычные для других вирусов. Корона имеет S-образные такие отросточки. И действительно, когда ее видишь в микроскоп, что мы в процессе исследования и пронаблюдали, я его видела, он действительно имеет шаровидную форму с вот этими S-образными ну, отросточками. Прямо когда картинки? Да, ну в микроскопе он вот так определяется таким же образом. То mm. есть не спутаешь коронавирус ни с каким другим. Это что, можно... кстати, тоже хороший вопрос, да. да? Для того, чтобы вообще аудитория представляла. Потому что сейчас все сфокусировалось на том самом конкретном коронавирусе, а стоит вопрос о том, а какие вообще вирусы и классификации примерно бывают. Ну, количество вирусов огромно. В те годы, когда мы начинали исследования, их было 18 видов, например, официально. Да. Тех, которые поражают человека, угу. так говорить. А нужно сказать, что коронавирус, так же как и некоторые другие, может быть вирусом человека, а может быть вирусом животных. То есть тут еще есть куча подразделений. Да, в зависимости есть, от есть от того, что в природе, uh -huh. которые подвержены, которые являются носителями, которые болеют коронавирусной инфекцией. Поэтому система открытая, будем говорить так. Uh -huh. То есть эту систему нельзя контролировать, потому что вирус развивается своим определенным образом внутри организма человека, претерпевает там свои мутации, а у животных... Он тоже развивается определенным образом mm -hmm. и тоже приобретает свои какие-то новые качества, мутилы. Я тебя слегка отвлек, потому да. что ты да, начала, начала что говорить а, именно об истории, собственно говоря, коронавируса. Я mm -hmm. тебя отвлек на то, чтобы перейти на общую палитру и общий список вирусов. Давай вернемся тогда уже да. к 65-му году и к тому, что изначально он оказался относительно редкой птицей и потом постепенно эволюционировал. Эволюционировал. И а, когда мы проводили исследование в Институте пульмонологии под руководством Александра Григорьевича Чучалина, такое было интересное исследование на стыке нескольких институтов, а, мы обследовали группу пациентов, у которых сочеталась бронхиальная астма, аллергический дерматит и поражение органов пищеварения. А, у этих пациентов обнаружилось сочетание бактерий и вирусов. То есть то, что у них есть некие нарушения внутренней среды, мы понимали. Но то, что у них может быть сочетание дисбактериоза как кишечного, так и дыхательного с присутствием аденовируса, риновируса и коронавируса, вот это было неожиданной находкой. А почему? Почему они... Почему это было неожиданно? Неожиданная находка. Ну, что, скажем так, бактерии размножаются и дают клинику астмы, это мы понимали, угу. то что есть какая-то вирусная интервенция мы тоже понимали, но что может сочетаться три вируса у одного и того же пациента, еще плюс несколько бактерий патогенных, таких, ну, агрессивных и в некоторых случаях еще и грибковая инфекция, вот это было уже основанием для того, чтобы продолжать эти исследования, что и произошло после того, как мы закончили свою работу, обнаружили что у 25% этих пациентов обнаруживаются и корона, и адена, и риммавирусы. То есть это было м, такое открытие, скажем, которое повлияло на то, как подходить к лечению этих больных, как их поддерживать, как, какие меры принимать, скажем, там, Да, понятно. Но, Но это, как... то есть если так суммировать ситуацию, то получается, что по сути мы имеем дело с некой триадой, как минимум. То есть то, что инфекционная среда, инфекционная ситуация определяется по сути триадой. Да, что вирус в этом случае, а, вернемся к той истории, которую мы наблюдаем в вот, последнее время, то есть исследование наше закончилось, мы сделали определенные выводы, поняли, что есть большая массивная инфекционная среда, и дальше, там, своим чередом стали выходить следующие диссертации, там, исследование это расширилось. Но коронавирус, естественно, пошел своей дорогой. Mm -hmm. и он стал далее прогрессировать, и мутации эти стали происходить так, как они, в принципе, и происходят у вирусов. А у коронавируса это пронаблюдалось в том, что в 2002 году развился острый респираторный синдром. Это вот та самая эпидемия sars Yeah. который был acute respiratory атипичная пневмония и острый респираторный синдром и острый респираторный синдром который развился на опять же это был такой стык когда человек явился источником а также животное uh -huh. исследуя Последствия пришли к выводу, что все-таки источником в том случае, скорее всего, явились одногорбые верблюды, которые были заражены еще очень много лет назад летучими мышами. Ой. Вот такая история. Но и человек, то есть и человек от человека к человеку передается, но конкретно этим а, штаммом, скорее всего, человек тогда заразился от а, животного. Угу. Такая история. То есть вот эти моменты пересечения носительства, агрессии, мутации, вот все вот эти детали они формируют вот эту вот, скажем, тонкую нить, когда она рвется и начинается так, вот, так, ну, пандемия. Сейчас еще, то есть получается, что, а как на это на все влияет локализация, то есть локализация вирусы в данном случае мутируют по-разному в разных регионах планеты, или, у них, то есть можно ли сказать, что это некая общность вирусов, которая имеет возможность перетекать, из одного места в другой, или это все хуже, то есть сначала она где-то там, что называется, усиленные отряды и какие-то особо агрессивные формы, они потихоньку там все сидят, а потом раз, и из этого... Кластеры выскакивают. Очень сложно сказать. Если мы могли бы так отследить его движение в природе и внутри человеческого организма, наверное, мы могли бы как-то подготовиться к тому, uh -huh. когда он выйдет, что он сделает, и какие-то прогнозы дать более четкие для того, чтобы принять превентивные меры. Uh -huh. Но, к сожалению, мы уже, мы как бы идем за ним. Мы не можем его предугадать, опередить и сделать какие-то прогнозы на будущее. Вот здесь нужно будет отметить, к чему мы потом тоже вернемся, как человеческая среда, как среда организма, должна быть готова к тому, что в любой момент какой-то вирус может мутировать, превратиться в очень агрессивного и начать там совершать вот такие вот э, действия. Так, Но... подожди, давай тогда сейчас угу. тогда проведем небольшое сумме То есть получается, что у нас есть одновременно несколько линий захода, да? То есть с одной стороны есть целый спектр вирусов с разными названиями разными привычными локализациями, разными структурами. Uh -huh. У каждого из этих вирусов дополнительно существуют штаммы, то есть как бы подвиды этих вирусов, которые увеличивают цены. И в свою очередь они могут еще и мигрировать между животными и людьми, и развиваться и там, и там, и постепенно переходить из одного другого в другое. И получается, что из, вот из этой как бы комбинации факторов получается прогресс вируса. Да, да, а теперь к этому еще добавляем факт того, что вирусы внутри конкретного человека, то есть это как бы один класс агрессивных инфекционных носителей, а еще у него есть группа товарищей в виде... Бактерии и грибковой инфекции. Да, да? То есть, соответственно, как всегда бы... за ним следуют. То есть и это и уже да? получается вот такая комбинаторная ситуация. Да, эту ситуацию можно рассматривать с двух сторон. Значит, человек, у которого есть хронические заболевания, дыхательных путей, угу. он а, уже имеет напряженный иммунитет и борется с инфекцией вирусной и бактериальной постоянно. И, конечно, если попадает какой-то экстра вот такой вот агент, как новая новая штамм вируса, коронавируса, скажем. Конечно, он быстрее произойдут все эти патологические изменения в его организме, чем в организме молодого, здорового, безо всяких проблем человека. То есть в этом случае вирус уже поступает в ту среду, где есть и бактерии, и, скорее всего, и вирусы, и грибы, и уже поступает в эту компанию, и ему там удобнее, легче и проще развить все вот эти патологические изменения. Это раз. А если с другой стороны посмотреть, если вирус попадает в относительно здоровый, мы не можем сейчас говорить, что есть абсолютно здоровые люди, Конечно. у которых просто нет никаких заболеваний и проблем. Значит, если он попадает в какой-то относительно здоровый организм, он там вызывает, то есть, если мы говорим конкретно про коронавирус, ему необходимы эпителиальные клетки угу. для того, чтобы он мог внедриться. Вот такая у него особенность. И внедряясь, он создает, проходит свои четыре фазы, известные четыре фазы его развития где на второй уже фазе к нему присоединяются бактерии. Угу. На третьей фазе к нему присоединяются грибы, грибковая инфекция. Так. И вот четвертая фаза теперь будет зависеть от того, как успешно или неуспешно иммунитет прошел вот эти предыдущие три Так, подожди, подожди, подожди. Эта, эта ситуация становится все более и более драматической, да? Но давай еще все-таки вернемся непосредственно к истории самого этого конкретного коронавируса. Потому что из того, что я понял... По твоим описаниям, в конце 90-х годов он еще как бы и не был таким Там страшным, то есть он жил себе тихо, мирно в носу. Да, он жил себе в носу или в трахеи, и что важно, то, то есть он оставался только, верхних дыхательных верхних путях. Путях. Да, да, это важный момент был. Он был характерен для тех штаммов, которые были тогда. Угу. Он, мы не, не нашли его ни в бронхиальных смывах, нигде. А, то есть не... вот это достаточно доказательный момент, что даже у очень слабых людей да. с астмой, желудочно-кишечными проблемами и э, дерматитом, даже у этих очень слабых людей он все равно тогда конкретно данный вирус останавливался на уровне верхних дыхательных путей. Это была его вот такая характеристика групповая. То есть он, глуп, то есть он глуб не глубже проникал. не шел. То есть Нет. ты уже делала бронхиальные тесты, ну, ну да, смылые, да. так сказать, угу. тесты, и демонстрировала, что уже на уровне бронхов его уже не было. Не было. То есть бактерии там были, еще там куча Грибы, всего было, а вирус до туда не доходил. Не доходил. Что произошло потом? Вот, скорее всего, ну, есть тут разные мнения научные, но, скорее всего, он мутировал, и уже мутировавшая его форма стала такой, как говорят вирусологи, горячей, агрессивной, которая стала mm -hmm. перешла в другую. То есть вот эта мутация привела к образованию новых штаммов, которые уже могли проникать в нижние дыхательные пути, причем довольно быстро. Поэтому а, мы и пронаблюдаем. То есть вот два вот момента, этот, да? То есть, быстрый... как бы, то есть мы теперь, смо... если мы наблюдаем yeah. и говорим вообще об оценке тех самых вирусов, как минимум, нам нужно учитывать два момента. Да? То есть, как бы как глубоко он может проникать угу. и как быстро он это делает. Правильно? Да. да. Вот это критерии, которые определяют клинику заболевания, проявления и опасность того, что вирус, который попадает только в нос и трахею, может вызвать, ну, как максимум, гренит и трахеид. Угу. А вирус, который попадает в нижние дыхательные пути, он повреждает легочную ткань и угу. вызывает острый дистресс-синдром с последующим, что может закончиться, вентиляцией легких. Получается, что эти злодеи становятся все более постепенно агрессивными, то есть по двум параметрам. Да? То есть с одной стороны это скорость агрессии, с другой стороны глубина проникновения, да? да, абсолютно. Получается, что за время его развития, с тех пор, как он был открыт у человека, от того, как он поражал только верхние дыхательные пути слизистую носа и трахеи, теперь он пришел в такое состояние, что он поражает нижние дыхательные пути, попадает в легочную ткань, повреждает там эпителии, и весь этот процесс развития вируса начинается уже прямо оттуда, из нижних дыхательных путей. Почему и развивается острый респираторный синдром, острая дыхательная недостаточность, так называемый дистресс-синдром, когда человек может за очень короткое время от практически бессимптомного попасть в критическое состояние. Так, то есть пока ситуация ну, вот тут звучит отлично. достаточно пессимистично. То есть нельзя сказать, чтобы были какие-то особо радостные новости. То есть из более такой холодной формы он переходит все более горячую. Да, горячую, как говорят вирусологи, горячая. Горячий тип или штамм Это тот, который более агрессивный, более быстрый И еще характеризуется тем Что у него есть период, когда он не дает никаких симптомов А уже является заразным Ага, то Тоже. есть он не просто еще более, он просто более агрессивный И более быстрый. быстрый Он еще и более хитрый да. То есть по сути Хитрость это еще дополнительный фактор Еще дополнительный фактор Поэтому я и хотела привести вот эти основные даты Как? от безобидного будем говорить обычного вируса, который вызывает орви, он превратился вот такой вот агрессивнейший то есть, агент. То есть по трем параметрам глубина, глубина, насколько он сильно уходит вниз, скорость скорость его распространения и период безсимптомных и, когда он и хитрость. хитрость то говорить. есть все эти три параметра они резко, то есть да. получается, что между шестьдесят пятым и там 90, 2002 годом ничего такого особенного не происходило, да, то есть, по сути, ну почти 40 mm -hmm. лет, а потом раз, и вот произошел какой-то щелчок. Yeah. Да? То есть это и было произошел. 2002 год с а, Сарсом, а что там потом было? И, то есть все-таки между этим было еще какие-то. Да, прошло уже потом не 30 лет и не 40, mm -hmm. а через 10 лет в 2012 году развился острый Ближневосточный. Это вот МЕРС? Да, это МЕРС. То есть, чтобы middle, middle Eastern Respiratory Syndrome. Да. да, который известен как МЕРС, который как э, Ближневосточный респираторный синдром, Это одна и та же история, когда развилась пандемия. И... Локальная? Локальная, но она тоже... Ну, региональная, была. в Да, это был регион. И чем опять он был характерен, если анализировать всю историю? Здесь опять сработало то, что люди этой провинции в Китае занимались агропромышленным активностью промышленной разводили диких зверьков то есть вот ты говорил каких-то енотовидных собак собаки потом были какие-то китайские подобные кошкам животные пятнистые которых Хар хорьки, mm -hmm. хорьки барсуки то есть это такие особенные для того региона дикие зверьки, которые представляют из себя интерес как деликатес который используется mm -hmm. в еду и, не как... Прожаренный. <смех> <Скорее всего. смех> и да. используется как источник мускуса, mm -hmm. который мы все хорошо знаем по парфюмерии, скажем, ну такие известные А, марки. то есть вот как он из Китая переместился туда, корабль? Может быть, потому что очень большой объем вот этого мускуса потребляет именно арабские производители ага. благовоний, духов, но и не только они. А вообще все известные марки они используют, практически uh -huh. все. Вот. Соответственно, вот здесь вот получается тоже некий круг, когда он прошел, ну в этом случае 10 лет, прошел какой-то круг, произошла следующая, может быть, мутация. Мы понимаем, что произошла, потому что он опять, его как бы опять не узнали. Да? Вот, ну, то есть, когда он начал вызывать все, все вот эти симптомы, стали исследовать и опять увидели шаровидную форму и вот эту вот пресловутую красивую фиолетовую корону. Угу. А, в данном случае он опять зашел из зоонозного вируса, от животных. от животных, поступил к человеку. И в то же время не отрицаем ту теорию, что у человека он, проходя все эти годы циклы своей жизнедеятельности, мутировал и, собственно, превратился в еще более агрессивную форму. И в данном случае было выяснено, что также так точно проникает в нижние дыхательные пути, очень быстрая реакция, и что люди, которые погибли тогда от э, той вспышки, они тоже погибли все от острого, э, остро, острой дыхательной недостаточности. Так, из того, что я понимаю, вот здесь наступает такой интересный баланс, да, то есть баланс заключающийся в том, что если рассматривать ситуацию под углом организмов как носителей и репликаторов для Вирусом, да, как бы, если их представлять как некую форму существования жизни, да, то получается, здесь вот они со своей стороны тоже подкручивают коэффициенты. Да, то есть, если коэффициент агрессивности слишком высок, то организм-носитель быстро гибнет и эпидемия не распространяется. Может да? быть, с этим фактом и связано то, что поражается больше лица мужского пола. Потому что женщина в данном случае является для вируса более ценным резервуаром. Так, так, так, так. Подождите, подождите. подождите. Да. Давайте вернемся да. к этому страшному факту потом. Да. Есть, да. Хочется, хочется подвинуться да. и да. установить побольше этот барьер. Так, да. подождите. И все-таки давай еще раз. То есть мы возвращаемся к тому, что перед этим, то есть вот если эта логика, она, оказывается, применяется еще сильнее. да. То есть, Но ну, я к тому, что чем вызваны вот эти вот именно волны распространения, да, и как получается так, что, ну, по сути же, если смотреть на статистику там, смертности и тяжести, тот самый SARS 2002 года, тот самый МЕРС, что там еще был, свиной гриб, да, то есть они по смертности были, были как выше, да? И каждый раз... То есть они были достаточно агрессивными и быстро, и быстро затухали, а вот здесь как-то с этим... Э коронавирусом текущим получился какой-то новый баланс, да? А в чем дело? Ну, во всяком случае, предполагается, что даже внутри этой вспышки, теперешней, которую мы наблюдаем, уже произошла мутация. Угу. Есть данные, что тот вирус, коронавирус, который вызвал в декабре 2019 года, явился началом всей этой вспышки, он уже мутировал и образовалась Следующая еще более агрессивная форма. То есть на ходу он, что называется, переобувается. Вот такова скорость. И это, конечно, настораживает. Угу. Будем говорить, если пациент, вот сейчас уже пронаблюдали пациента, у которого есть и та форма, и эта. То есть та форма, с которой началось заболевание, и та более агрессивная форма. То есть он имеет два штамма вируса одновременно. Так, понятно. С ситуация действительно становится какой-то усложненной, да. Да? Я хотел еще спросить один вопрос, который, наверное, здесь тоже актуален, да, потому что зачастую люди вот в текущей ситуации задают вопрос, ну что, может быть, нам сбежать куда-нибудь в тайгу и отсидеться, и, собственно говоря, потом раз и вернемся, да, то есть и просто вспоминаются же все эти истории там каких-нибудь, лесных отшельников или диких племен и так далее, которые там, Маугли и прочее, да, то есть как бы в книжках все хорошо, но в реалии, когда они только оказывались в большом городе, вся та привычная среда, которая для нас, которой мы уже как бы имеем кучу антител и всего прочего, они оказывались наоборот экспонированы к некому гипербросу и в общем-то отшельники в городах особо хорошо не выживали, правильно? То есть поэтому... По сути получается, что можно сказать, что иммунитет, он как бы локален, да? а распространение этих вирусов, оно на сегодняшний день из-за изменившегося мира вполне себе может быть даже и очень глобальным. Да, можно анализировать с этой точки зрения, и тогда мы увидим, что взаимосвязь, прогрессии, мутации, повышения агрессивности вирусов, все, что мы наблюдаем даже за те годы, о которых мы говорим, mm -hmm. и антропа, скажем так, изменяющий окружающую среду деятельность человека угу. насколько она активировалась и как изменился мир за эти годы то проводя эти две параллели мы можем сказать что чем больше человек меняет окружающую среду чем больше он загрязняет ухудшает там, ну и тем при этом чем больше обменивается, обменивается живет в мегаполисе, угу. ведет сидячий образ жизни, сам проседает, разрушает окружающую среду, тем больше вирус наступает. То есть это просто как бы ты подводишь. В данном случае, фактуру, правильно? Да, я могу, ну, моя идея заключается в том, что уйти в тайгу мы все не сможем, э, там забраться... Из нее придется возвращаться. Когда-то все равно придется возвращаться. Mm. Жить на, там, в каких-то курортных условиях круглый год тоже довольно-таки сложно, поэтому нужно воздействовать на среду собственного организма. Та среда, которая нас окружает, окей в наших силах что-то в ней изменить. Мы будем пытаться что-то в ней менять. В, в, в, в, том самом, в окружающей, среде, в как окружающей таковой. среде как таковой. Но это, это, это глобальный процесс. Это очень далеко это, и да, от, это, от, от вне зоны влияния. Вне зоны. Но в, в зоне влияния твой собственный организм, его среда. И как эта среда будет реагировать на поступающие агенты, это можешь ты регулировать собственными силами. Так, но вот здесь хотелось бы тогда уточнить первый вопрос, да? То есть, когда возникает тема э, реакции собственными силами, первый законный вопрос. Ну, друзья, это, я тут должен реагировать собственными силами, а как же современная медицина? Мне да. что тут должны помочь? Давайте вернемся Вы... к тому факту, который мы только что осветили. То, что вирусы никогда не приходят одни, то, что их сопровождают бактерии, а потом к ним присоединяется вирусная инфекция. Давайте посмотрим, что... грибковая. Грибковая, да, грибковая инфекция. Mm. Давайте посмотрим, что она может предложить медицина. Против вирусов нет препаратов, не вакцин тоже нет. Ну, скажем, коронавирус конкретно возьмем. А антибиотики известны, да, есть большой спектр, которые помогут вам избавиться от, от бактерий. Не можем сказать, что навсегда, но на какое-то время, наверное. Однако антибиотик имеет побочный эффект, и он может способствовать росту грибковой инфекции. So. Если мы даем противогрибковые средства... Они могут влиять на то, что могут какие-то микробы начать размножаться. А про вирусы мы тут прогнозов строить вообще не можем. Так, на так, фоне, так, так, на так. фоне медикаментозной терапии, как себя поведут вирусы. Это еще отдельная история. Итак, подведем небольшие как бы промежуточные и достаточно тревожные итоги. Получается, с одной стороны, вирус как таковой, он не один, а их целое семейство. То есть коронавирус, он не просто одинокий такой воин, а он, оказывается, живет вместе с комплектом и семейством других, Рина, Адена, А, с другой стороны, рота и прочего. Mm -hmm. да? И здесь возникает законный риск, не только этот конкретный вирус плодиться новыми штаммами, то есть он новые варианты но остальные генерирует, тоже не спят. остальные тоже надеемся, что они пока спят, но они вполне могут проснуться, правильно? Могут. С другой стороны, получается, что все эти вирусы со всеми этими штаммами одновременно сосуществуют с, если мы говорим про даже минимальную какую-то хроническую форму, да? они скорее всего сосуществуют с бактериями и с грибковыми инфекциями. То есть, по сути, получается, что это целая триада, которая живет вместе. Которая живет вместе, и поэтому, почему мы сейчас можем сказать группы риска, которые подвержены заражению? Это те люди, которые имеют хронические заболевания, соответственно, они что-то принимают постоянно, у них есть напряжение иммунитета, о котором мы говорим, у них есть нарушенная внутренняя среда, в которой внедряются постоянно новые и новые бактерии, или может быть вирусы, или просто иммунитета от потому что напряжение не может быть всегда на высоком уровне. Люди с диабетом, например, у которых вообще обмен нарушен, и с гипертонией. С гипертонией там, mm. То есть мы всегда находим вот эти группы, которые более подвержены. И а, анализ их состояния всегда подтверждает то, что да, действительно, это либо хроническая инфекция, либо нарушенные обменные процессы, либо постоянные вот эти вот иммунные, скажем, как у групп с, с, с иммунодефицитами, mm -hmm. которые тоже э, имеют большое большой риск заразиться э, коронавирусом, то есть это люди, которые уже имеют м, сбои в своей внутренней среде организма. То есть в общем и целом гипертоники, диабетики и так далее, то есть у них данные э, смертности, получается уязвимости существенно выше? Да, потому что клетки организма, они слабые, может быть они уже в возрасте, будем говорить, угу. может быть они ослаблены каким-то уже конкретным агентом. То есть нормальные, жизнеспособные, мощные клетки, скорее всего, ты не сможешь так дезинформировать, как коронавирус, приближаясь к клетке, с помощью своей короны, вот этих шипиков, создает имитацию того, что это какое-то полезное вещество. И угу. вводя в заблуждение клетки эпителия, пытается вот так вот проникнуть, и собственно он так и проникает. То есть это его мы, это, то, что мы говорили о его возрастающей хитрости. Вот эта хитрость она заложена и в ту структуру и, и, и в тот способ, то есть как он проникает, он пристыковывается, то есть клетка сама его к себе пристыковывает. Но а, распознать фальшивая клетка или нет? Должна, фальшивое вещество. Фальшивое вещество или нет должна нормальная здоровая клетка состоятельная. Угу. Вот, ну, так, Ну хорошо, то есть получилось, что у нас пока наш диалог, он в общем-то достаточно пессимистичен с этой точки зрения, потому что получается, что мы раскрываем себе глаза и аудитории на то, что это не просто какой-то конкретный локальный агент, которого можно надеяться, что его победят возглавляемые ВОЗом и Минздравом отряды, летучие борьбы uh -huh. а то что оказывается к нему он просто является наконечником целой армии. Да? Yeah. это как бы первый момент и второй момент как раз связан с тем что надежда даже на вакцину какой-то на медикаментозное лечение даже если произойдет какая-то удача в этом плане то у нас есть фундаментальная проблема то что те самые грибковые и бактериальные инфекции находятся как бы в противофазе друг к другу то есть найти Препарат, который даст... Который повлияет на все три группы, но невозможно. И, кажется, и более того, тот, который хорошо справляется с бактериями, чаще дает, дает, пищу... дает пищу грибам. Да. И тот, который хорошо справляется с грибковыми, он наоборот... Он может подавить иммунитет таким образом, что, что бактерии... Просто у них будет... Зеленая дорога, скажем. Так. Вот так вот. Потому да. что они всегда с нами, они всегда с нами да. сосуществуют. Ну, теперь давайте посмотрим еще такую группу препаратов, как гормоны, которые тоже, они очень, они высокоэффективны, хороший препарат, нет слов. Любой из гормональных возьми, и всегда найдется огромный список оправданий, почему его нужно назначать. Но у них есть побочные эффекты, вот в частности такие, как рост нулеповой флоры а в организме, как последствия этой гормональной терапии, а про то, как он угнетает иммунитет, угу. любой гормон, ну, тоже говорить не приходится. Соответственно, ты что не возьми, будут какие-то плюсы, но будут и прилагаться минусы. То есть Поэтому та самая вот эта молодцы, вот инфекционная армия, она все равно, называется, подкармливается. Не один тип, так другой. Угу. Что-то тут всегда выживет. То есть получается, что по сути мы сталкиваемся с отсутствием универсальных медикаментозных решений, и это, конечно, проблематично, да, и я вот в этом историческом контексте очень часто вспоминаю, у меня есть, скажем так, ментор, товарищ, как угодно, из, врач из Вашингтона, да, которого я делал с ним серию интервью в январе, ему 87 лет, и он, собственно говоря, начал медицинскую карьеру в 1950 году, еще да? до эры коронавируса, да. То есть когда только-только вот пенициллин пришел в гражданское действие, У -у -у. да, и его рассказы о том вообще насколько тогда ну, гиперэффективность всех и гормонов и гиперэффективность э -э вакцин и гиперэффективность э -э антибиотиков она просто потрясала да. И вот этот вот период 50-х, э, начало 60-х годов, которые позволил победить и там, туберкулез, и и кучу всего того, что человечество как бы там красиво на протяжении веков, веков, насколько это все было вообще мощно и вот просто ну, как из фантастического uh -huh. там, фильма. Да? Uh -huh. Но потом наступили 60-е годы, и уже вот это чудеса как бы они постепенно начали. Потому что бактерии, вирусы, они возникли на планете задолго до нас. Они очень древние и умные. Они приспосабливаются... Таким коллективным ну, разумом. Коллективным да? разумом они приспосабливаются. И что там человек по сравнению с тем, какой опыт выживаемости имеют они? А mm. человек, свой опыт выживаемости, кстати, в связи со всеми этими новыми препаратами, возможностями, условиями комфортными, он просто растерял свою адаптацию, а бактерии, вирусы не дремали, и они боролись всегда с теми средствами, которые человек им э, выдавал. С какой-то по сути мы находимся в такой, в общем-то, не очень приятной вилке То есть человек расслабился, да. исходя из того, что у него появилась мощная анти, скажем так, инфекционная артиллерия. Он так думал. А эти и, и получил тем самым как бы окно передышки угу. на несколько, может быть, десятилетий. Да? За это время очень обвалился. Но при этом получается, что человек расслабился. Но с другой стороны, те самые бактерии, вирусы и грибки, они не дремали. Они наоборот, под, что называется, научились. под атаками научились быть намного более изменчивыми, адаптивными и так далее. И вот эта вилка, конечно, неприятна. Да? И по сути получается, что мы сейчас говорим о том, что у нас от, вот в этой вилке разрыва, по сути, компонент... Того самого иммунонапряжения и иммунодефицита, да? Иммунодефицита, иммунонапряжения, с которым нужно э, делать определенные вещи. И вещи эти есть. Нужно... Менять свое отношение к жизни, свое отношение к здоровью, свое отношение к спорту, свое отношение вообще к подвижности, к тому, что человек делает каждый день, если не менять ничего в себе, учтите, что бактерии, вирусы в себе меняют это, вот с какой периодичностью мы уже наблюдаем, они превращаются в такие, которых трудно узнать, а мы превращаемся, в общем-то, если сравнить нас с нашими предками, нельзя сказать, что мы стали мощнее, здоровее, умнее, наверное, стали, да, продвинулись да. в разных сферах так, чтобы с предком нашему не приснилось. Но здоровье мы свое на всем этом потеряли, к сожалению. И то, что мы называем здоровьем сейчас, оно иногда совсем не соответствует тому, что в принципе является здоровьем. С биологической, И, точки, биологической зрения. точки зрения. Поэтому я думаю, что вот продолжением наших комментариев должны явиться как раз практические советы, что должен делать человек, чтобы вернуть себе настоящее здоровье. То есть для того, чтобы, скажем так, вот суммируя ситуацию, да, то есть по сути мы действительно наше как бы разворачивание всей полной картины. То есть по сути наш диалог, ну, может быть, шоу на достаточно как бы и до кого-то это может показаться пессимистической ноте. Да? То есть люди надеялись, что это вот такой маленький коготок, а оказывается за этим маленьким коронавирусным коготком целые что называется отряды э, в общем-то таких взаимопотенцирующих и взаимопомогающих инфекционных интервентов. Да, да? Да. И по сути получается что, что мы как бы ведем этот разговор о Фактуре для того, чтобы поставить, ну, в общем-то, человека перед зеркалом, не для того, чтобы напугать и вернуть в памнику и вернуться к базовой теме того, что иммунодефицит и иммунонапряжение – это вопрос персональный, да, то есть, как бы, бактерии и так далее, и вся э, та самая инфекционная флора – это коллективный разум, который, ну, по, по сути, можно сказать… Всепланетный и бесконечно адаптирующийся, но ваши возможности в противодействии и в адаптации к ним, они в первую очередь индивидуальны. То есть, по сути, мы ведем разговор о том, что это, ну скажем так, тревожная кнопка и сигнал, который говорит современному человеку, что период вот этого медикаментозного благоденствия, когда, когда можно было полагаться исключительно на, э, меди, на помощь медицинской системы извне, на так, всех уровнях, от создания комфорта до спасения жизни, в общем-то, судя по всему, проходит. И, И это некий звонок, который говорит о том, что, дорогие друзья, печалиться на эту тему не надо, но нужно думать о смене приоритетов, нужно думать о том, чтобы подходить как бы к своему состоянию здоровья именно и с уровня личной ответственности, которая и будет заключаться во всех ее уровнях, да, от осознания, понимания, обучения, дисциплины и так далее, и так далее. Должна быть методичность во всем, поэтому, если взяться, то решить можно многие проблемы. То есть, в этом плане… Выход есть. Выход, Выход есть. То есть, по большому счету, если мы, если мы говорим о ситуации, то в общем и целом, начиная с самых стартовых уровней, да, то есть, как бы, с защитных систем организма, с тех самых с барьерных систем организма, с тех самых слизистых, Иммунных защитных систем. систем организма и так далее. То есть, здесь резервов даже у самого, что называется, ну, ослабленного. ослабленного и загруженного современного да. человека, тем не менее, при систематическом подходе резервов снижения иммунонапряжения и повышения иммуно бы, адекватности и иммунокомпетентности у современного человека достаточно много. Да, да. Они и... есть, их можно разрабатывать, их можно повышать. Вот это есть позитивное резюме нашей сегодняшней беседы, я считаю. И именно это как бы ведет нас к тому, что по структуре нашей программы будут выстроены в двух частях. С одной стороны мы будем разбирать свежие новости, аналитика, Ситуация. аналитика коронавируса с Еленой Балкаровой, и у нас будут отдельные циклы, посвященные э, программе э, коронавирус, градиенты здоровья, то есть как двигать здоровье в плюс, которые будут мы будем делать как с Еленой, так, соответственно, и с профессором Люмом которые сейчас над этим как раз и работают. Поэтому подписывайтесь на канал «Центр доктора Блюма», пишите комментарии, задавайте вопросы, и я думаю, что мы, в общем-то, имеем возможность обратить кризис в точку роста.